Приветствуем всех, кто прямо сейчас смотрит «Универньюз». Никаких скучных новостей, зато много важного, полезного и интересного. С вами Аделия Шемилова. Сегодня я вам расскажу. В Казанском федеральном поздравляют 50-й выпуск журналистов. Ученые Казанского федерального продолжают борьбу с коварной болезнью – стафилококк. Как отразится аномальное лето на урожаях и к чему нужно быть готовым уже сейчас? Зади все лекции, семинары и сессии. Только вчера они были студентами, а уже сегодня высококвалифицированные специалисты. Свои долгожданные дипломы получили выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. 185 выпускников начинают новую страницу своей жизни. Торжественное вручение дипломов бакалаврам и магистрам состоялось в императорском зале главного здания Казанского федерального университета. В этом году красные дипломы получили 50 выпускников высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Если говорить о журналистском образовании в нашем университете, то оно имеет достаточно длинную историю и в разные периоды, по-разному относились, точно так же различные структуры готовили будущих журналистов. По традиции на церемонии присутствовали высокопоставленные гости, которые выступили с поздравлениями и напутственными словами. Я хочу поблагодарить а, дорогих преподавателей а, Романа Петровича Баканова, который курировал нас на протяжении четырех лет, который вел наши дипломные работы, курсовые работы, а, Булатова Рата Шамильевича. Торжественный день сегодня для всех, для нашего университета, потому что многие люди выпускаются, все испытывают очень положительные такие чувства, немного облегчения, потому что наконец-то буду чувствовать себя уже взрослыми, не привязаны ни к чему, и, наконец, спокойно выдохнуть то, что все самое сложное уже было. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Профессор университета Рочестера Мартин Линч совместно с коллегами из Казанского университета выяснил, как выглядят представление российских учителей о конечных целях образования. Насколько сильно представление способно отличиться от действительности, узнаем прямо сейчас.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 непротиворечимую систему ожиданий учителя. ответа на эти вопросы еще предстоит получить. Научные исследования международной значимости продолжается Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. Группа молодых ученых Казанского федерального университета разрабатывает новый вид антибиотика, который будет работать целенаправленно против стафилокока.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 Средства гранта планируется направить на закупку расходных материалов, реактивов для выделения белков, лабораторного оборудования, зарплаты сотрудников и командировки молодых ученых на стажировку ведущие исследовательские центры Германии и Франции. Диана Шилова, Леонард Довлетиаров, Универньюз. Нынешнее лето совсем не радует нас своими погодными условиями. Почти каждый день сопровождается осадками в виде дождя. О том, как это повлияло на состояние сельскохозяйственных культур, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Июль совсем не радует нас своими теплыми деньками. Нынешняя погода сильно отразилась и на состоянии сельскохозяйственных культур. А в нынешний весенний, поздний весенний период мы наблюдали почвенные заморозки.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 Это были самые обсуждаемые события из жизни Казанского федерального. Здесь всегда есть свои герои и события. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!